Так, снова всех приветствую на своем канале Мастер Про. И сегодня такой короткий ролик, да. И что делать, если ваш э, гигиенический душ начинает протекать вот в этом месте? или например не гигиенический душ бывает еще такое что протекает душевая лейка в принципе у них конструкция приблизительно одинаковая что тут нажимаешь что там в принципе лейка поливает а соединяется она вся одинаково одна-вторая гайкой что делать если такая фигня случилась погнали ну, в моем случае, если мы посмотрим на состояние, да, у меня вот такой вот шланг подключен, ну, стандартный, обычный, э, гибкая подводка. И вот здесь вот это было соединено, то есть я соединил себе более надежным материалом. И случилось то, да, если мы, пос... так... если мы посмотрим внимательно, то прокладка еще ну, целая, живая, с ней проблем особых нет. Так вот, что -то конкретно случилось? Состояние вот такое, да. Смотрим на площадку. Что конкретно делать? А площадка у нас, ну, мягко говоря, не до конца ровная. Она в одном месте очень тоненькая. И ну, не до конца ровная. Что в этом плане я рекомендую делать? А мы берем обычный напильник. Обычный напильник. И э, вычищаем выравниваем площадь, то есть простыми движениями мы просто выравниваем площадь, так как вот эта вещь пластмассовая, она очень легко сейчас выровняется. Сейчас все сделаю, покажу. Ну и так, смотрим, что получилось. Смотрим, теперь у нас площадка стала, стеночка более толще, то есть намного больше места прилегания к, само, к самой прокладке. То есть была она тоненькая, теперь она стала толще. И именно это даст вам возможность не менять прокладку. Ну Можно, конечно, поменять новую, поставить. Но по факту сейчас ее сожму, затяну, и прокладочка идеально сюда ляжет. И будет намного надежнее. Поэтому рекомендую, если вдруг у вас подобное случилось. Бывает и на душевой лейке такая же проблема. Когда люди покупают какую-нибудь тысячу мелочах душевую лейку. И сталкивается с такой проблемой, что блин, ну, подтекает гаки, хоть ты треснешь, затягиваешь, прокладки меняешь, а эффекты ноль. Поэтому берите на заметку, как можно от этого избавиться. Ну а на этом я видео закончу. Надеюсь, кому-то это было полезно. Это такой краткий лайфхак. Кому ролик был полезен, поделитесь этим видео с друзьями. Ставьте классы там. Делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии. Обязательно подпишись на канал, если ты не жмот. И также надеюсь, что какой-нибудь комментарий оставишь. Было ли у тебя такое? И сталкивался. Сталкиваются с этим проблемами все вообще, кого я знаю, блин, у них у всех одна и та же беда. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.